Я занимаюсь изучением ислама примерно ну, э, профессионально уже вот в Центре исламоведения 10 лет. Вот. До этого тоже диссертацию э, написал, кандидатскую, тоже примерно по этой же теме, но немножко в такой исторической форме. И примерно 10 лет я занимаюсь непосредственно исламским мировоззрением татарских интеллектуалов до революции. И для начала немножко, может быть, не все присутствующие очень хорошо представляют, что такое вообще ислам для татар. Ислам, какую роль он играл, какое место татары и мусульмане играют в мировой уме. Вот немножко об этом хотел бы рассказать, потому что, на мой взгляд, это ну, достаточно релевантно по отношению к общей теме. Ну, понятно, что... Все, наверное, знают эту дату 922 год принятия ислама болгарами, волжскими болгарами, и практически вот сегодня уже более чем тысячу лет, 1100 лет принятия ислама. Многие, я думаю, что не осознают эту дату. Это, в принципе, 1100 лет мало у каких народов в мире. Мусульманских есть такая огромная, огромная история, связанная с исламом скажем так, исламская родословная что ли. И э, татары в этом смысле действительно э, ну, э, являются примером, образцом и некой путеводной звездой, что ли, вот, для э, очень многих народов, я, я бы даже сказал, для, наверное, основной массы народов – мусульман, которые сегодня существуют. Вот. И... В первую очередь, потому что татары они объединили в себе ну, два качества. Они, во-первых, коренной ислам, и во-вторых, диаспорный ислам. И такого соотношения в мире очень мало. То есть в Европе диаспорный, но не коренной, в других регионах мира он коренной, но не диаспорный. И вот это вот соотношение оно очень интересно в плане как раз вот диалога культур и существования ислама в немусульманском окружении. Вообще вот хотелось бы отметить проблемы, которые в этом смысле можно отметить у татар. Я выделил вот три проблемы основные, связанные с исламом в татарской истории. Первое это особенности модернизации, которые повлияли на ислам, и татары как раз очень сильно очень сильно привнесли в ислам вот эту вот волну модернизации, что ли, появление джадидизма там и так далее. И до сих пор вот, если, например, на Кавказе это в первую очередь суфизм, такая вот для ислама, скажем так, некая проверка, то для татар-мусульман это такое, такая модернизация, европеизация, что ли. И сегодня как раз вот именно этот тренд в исламе и в общественной жизни исламской, что ли, он превалирует у татар. Вторая проблема, которую вот можно поднять, это дискретность истории и межпоколенческих культурных взаимодействий у татар. То есть, начиная с времен волжской Булгарии, которая была завоевана монголами, татары или их предки, скажем так, они очень часто не по своей воле подвергались каким-то каким историческим пертурбациям. То есть, они являлись... вот некой стороной, терпящей какие-то политические или военные события, в результате которой меня, менялась их и идентичность, и культура, и история, и, и государство. То есть очень сильно менялось. И это, конечно, свое влияние на ислам и восприятие ислама тоже не могло не оказать. Ну и последнее тоже, очень, я думаю, что тоже очень важная вещь, вообще татары-мусульмане, они живут очень далеко, наверное, дальше всех из традиционных мусульманских регионов от центров мусульманского мира. И арабская культура является чуждой для них. И вот эта дискретность, о которой я говорил вот в первом моменте, дискретность истории, которая очень часто вот... Как, как правило, не была связана с арабскими и исламскими регионами, она еще больше отдаляла новое поколение мусульман от вот, своей исламской именно традиции. И вот эта вот э, арабская, скажем так, исламская традиция, всегда э, татарам, мусульманам было очень сложно полностью ее понять и принять. И вот это вот... Вроде бы это и наш, наш, наш ислам, но вроде бы это и не совсем тот ислам, который у нас всегда был. И, как мы понимаем, вот эта дилемма, она тоже всегда на протяжении всей истории татар она присутствовала. То есть татары всегда ощущали себя частью исламского мира, хоть и провинциальной. Они всегда смотрели по сторонам, как там у них, как там в центре, в ядре исламского мира. Но сказать, что они себя полностью ассоциировали вот с этим миром, именно исламским э Хартландом, что ли, исламским, очень сложно сказать. Скорее всего, нет, скорее всего, нет, и они себя все-таки воспринимали некой, э, некой отдельной цивилизацией, которая имеет а, исламские корни. Вот. То есть вот эти вот моменты они были всегда на протяжении практически всей истории. Ну, мы берем историю, наверное, периода вхождения в состав России. Не будем брать историю до этого, потому что по источникам нам очень сложно сказать, какой, какой, какой был ислам у, у, в Казанском ханстве, в Золотой Орде и в узкой Булгарии. То есть мы можем очень примерно только сказать вот там по каким-то литературным памятникам о том, о суфизме, о каких-то архитектурных памятниках. Ну, в принципе, вот и все. И, конечно же, основная масса сведений все-таки о татарах, она начинается с вхождения в состав России. Хотели бы мы этого или не хотели. Вот. Но вхождение в состав России тоже оно ознаменовалось с противостоянием на протяжении полтора-двух столетий. Татары буквально были вне закона, вот. открыто вне закона, то есть просто государство не воспринимало и не принимало татар и соответственно их религию, ислам как за имеющую быть в государстве. и и поэтому здесь говорить о какой-то серьезной исламской позиции и татар очень сложно. Потому что вот находясь в стрессе, наверное, и каждый человек, даже находясь в стрессе, он не, не является, все-таки не может себя отобразить полностью. То есть в состоянии дискомфорта, причем жесткого дискомфорта, никогда человек, не может э, выразить свои мысли и выразить свои предпочтения четко, артикулированно. Поэтому все-таки э, самая крайняя нижняя дата – это Петр I, с которой мы можем начать отсчет э, все-таки репрезентации ислама в, в России. Хотя Петр I тоже э, не совсем, скажем так, принимал э, исламскость некоторых народов в России. То есть он все-таки считал, что можно татар-мусульман крестить. Вот. Наверное... Но, тем не менее, Петр I много сделал в плане восприятия ислама. То есть татары-мусульманы. Ну, это вообще характерно для российских императоров. То есть их позиция по отношению к исламу, к внутренним исламским народам, к внешним исламским народам, они, они всегда не соответствовали друг другу. То есть один император мог хорошо относиться, например, к татарам, плохо относиться к кавказским народам или к крымским, к крымским татарам. Мог относиться хорошо к исламу, например, хотел его изучать, как он есть, но плохо относился к внутренним мусульманам. То есть здесь, в принципе, характерно, скажем так, Несоответствие, неполное принятие, что ли, вот, всего, что ли, связанного с исламом. Вот. Ну, для понимания вообще отношения к исламу в России, кругов, элиты, начиная с древности вплоть до вот, конца империи, я бы посоветовал книгу Марка Батунского трехтомник России. Ислам», который отражает, я думаю, что очень близко, в том числе, исламскую позицию. То есть вот, отношение академических кругов, богемы литературные в России, всех-всех-всех разных классов, конкретно по личностям и по сословиям, очень хорошо отражает как раз Марк Абрамович вот в своей этой книге. Я думаю, он отражает как раз исламский взгляд, и мне он, честно говоря, близок. Вот. Но, тем не менее, вот Петр Первый принимает такую позицию изучения ислама, как он есть. Он дает приказ переводить Коран, открывает типографии с арабским шрифтом, азиатский музей, ну и так далее. Очень много вещей делает, которые, в принципе, очень полезны были для, в целом, понимание ислама в его э, истинной сущности. Вот. Ну и в середине этого века, 18-го, поворачивается и отношение и политически к татарам в России, то есть Елизавета Петровна разрешает строить мечеть, ну и так далее. Вот. Елизавета Петровна... Э, Елизавета Петровна разрешает строить мечеть, первую в Казани. Вот. Но Екатерина II в дальнейшем идет еще дальше. В плане создания... Новокрещенская культура, не была Новокрещенская культура при Анне Иоанновне создана, при Екатерине Первой она создана и активно работала в период Анны Иоанновны. Елизавета Петровна, она меняет свое отношение к мусульманам. Вот. Итак, вторая половина XVIII века, она характеризуется как раз вот а, поворотом в отношении именно к татарам, потому что, опять же, Екатерина II, она хорошо относилась к казанским татарам, но очень плохое оставило от себе впечатление на, на западных рубежах и на Кавказе. Вот. Поэтому, ну, поскольку у нас тема она связана все-таки с казанскими татарами, то мы будем говорить все-таки об отношении к ним и о положении казанских татар и их интеллектуальной истории. И вот вывод, который вот здесь я хотел бы, чтобы тоже был немножко отмечен, что ислам для татар в целом понятен, но в конкретике, в его специфике, связанной как раз с арабским языком, с арабской историей, историографией, он, конечно, очень тяжел для принятия как свой. Вот. И это, наверное, всегда будет. То есть татарский ислам, он был и остается все-таки тюркским исламом. Вот. Если не брать современные вот изменения, когда татары отделяются, отдаляются от своего языка, вот, которые не знают свою культуру и не интересуются. Тут, конечно, наверное, наверное, арабский ислам. Вот, будет доминировать, но здесь уже как бы мы уже не, не берем, а это выходит из рамок нашей темы, поскольку в данном случае я предложил изучать именно э, татар, которые не просто ассоциируют себя с татарами или являются по происхождению, но которые э, являются э, носителями татарской культуры, вот. И сейчас немножко поговорим как раз об, об, об, отчуждении от, вот, об отчуждении от своей национальной культуры, потому что это тоже очень важно. Этот процесс очень связ, связан с возрождением ислама в том числе у всех народов и у татар в том числе. Как это происходит? Ислам сегодня вынужден конкурировать с другими стилями и образами жизни. Молодежной субкультурой, компьютерными играми, клипами, культурой коротких видеоклипов, криминальным миром, в основном христианско-русским, миром повседневной заботы о внешнем благосостоянии, ну и так далее. В целом информационным потоком. То есть каждый из нас сегодня, в принципе, находится вот в этом информационном потоке. И что, нет, а для того, чтобы понять и принять ислам, свою опять же, традиционную э, культуру, необходимо погружение в себя, некое, некая рефлексия над э, своей, своей собственной идентичностью, э, идентичностью соседа, пониманием э, каких-то мировоззренческих основ друг друга. Есть еще национальная светская культура, которая всячески поддерживалась в советское время. Вот. И сегодня вот люди, которые воспитаны… Вот сейчас, конечно, ну, количество таких людей, потому что советское время закончилось, можно сказать, что оно снижается. Но на самом деле это не совсем так. Советская, советская вот идея национальная или даже просто советская идея, связанная там с марксистской идеологией и так далее, она себя воспроизводит в других, в новых поколениях, поэтому вот это некое светское, и до сих пор это, кстати говоря, поддерживается и европейской, в том числе, ориентированностью. Вот. Поскольку в Европе как раз вот феномен религиозности и религии он перестает восприниматься. Поэтому это тоже отдельное, отдельное испытание для татарского ислама, отдельная национальная идеология, будь это в либеральном смысле или в, или в татарском смысле, или в даже общероссийском государственном смысле. В любом случае это некое испытание для духовной жизни, скажем так, восприятие трансцендентного, причем именно в национальном, в традиционном смысле, скажем так. И вот, это, вот эта идеология ⁇ капитализм. Немножко можно рассказать и про капитализм, который является словно покрывалом. Он покрывает современную жизнь. Люди в потоке своей повседневности, повседневной жизни, они а, а, не просто не замечают а, какой-то духовной жизни, внутреннего мира, но этот капитализм, он еще и, а, а, потому что информационность на злобу дня порождает, он а, не, не противопоставляет себя, свое понимание ислама, такое либеральное, светское, что ли, связанное как раз с национальным самосознанием, традиционному, именно исламскому пониманию. Ну и современный мир – это мир создания неких мифов, порожденных киносценаристами, аниматорами и так далее. То есть сегодня наши дети, и мы вместе с ними – Погружаемся в мир грез, которые порождаются, скажем так, современной киноиндустрией. И герои вот этих вот американских, голливудских, или может быть, болливудских даже сегодня фильмов, они более интересны, нежели чем поиск истины, скажем так, внутренний поиск самого ребенка и интерес к родной собственной культуре. Нормально ли это, вот то, что вот я объяснил? В принципе, это нормально, это происходит везде. Вот. Я, не, я не хотел бы ставить это как проблему, то есть и превращать лекцию в какую-то проповедь. Вот. Но э, я думаю, что вот эти проблемы необходимо было поднять для того, чтобы понять, э, почему сегодня... Э, в том числе происходит отчуждение от э, понимания своей традиционной культуры. И сейчас мы переходим как раз вот к исламу у татар, к пониманию специфики исламской повседневности у татар. Когда мы говорим вообще о э, татарском исламе, самая главная сфера, которой мы должны коснуться, это образование. Система медресе, ну, вообще, для меня в свое время это было открытием, что медресе вообще создали тюркские народы, что до сельджуков, например, вообще в мусульманском мире не было понимания медресе отдельного от мечети. Это э, открытие сделал один из американских слоноведов. Вот, И это, я думаю, что действительно, вот, медресе в тюркском мусульманском мире, они играют, играли очень важную роль. И это действительно первая сфера, которой мы должны коснуться. Это э, вот, э, сфера образования. Потому что именно сфера образования, она передает э, исламское понимание из поколения в поколение. И отсутствие э, сегодня вот этой сферы, в принципе, развитой сферы, сегодня она в виде, может быть, субкультуры существует какой-то, то есть... Только, может быть, отдельные личности из-за своих родителей или еще по какой-то причине выбирают какие-то исламские учебные заведения. Вот. То есть это не является, в принципе, как раньше было до революции, неким стандартом образования. Конечно, не все становились мулами. То есть сегодня, в принципе, тот, кто заканчивает медресе, по умолчанию, в принципе, получает диплом, по которому он может работать имамом. Но даже и до революции далеко не все становились мулами. Это было связано... Хотя, наверное, большинство хотели, потому что это было единственным сословием, которое предоставляла какой-то статус для татар-мусульман. Вот. Э, Но ну, для того, чтобы стать э, имамом в каком-то приходе, необходимо было много как, соответствовать много чему. Во-первых, э, влиятельности родителей. Во-вторых, э, поддержки в приходе, чтобы тебя избрали э, обычные прихожане и, в первую очередь, наверное, даже баи. Э, с точки зрения лояльности, чтобы власти тебя подтвердили, твое избрание. Ну и так далее, и так далее. Ну, естественно, образование должно быть тоже на уровне. То есть примерно с 2-3 десятилетия 19 века имамы стали сдавать экзамены для назначения на должность. Вот... Но ну, в любом случае большинство детей проходило Миктеба и Медресе и имели некие самые простые исламские знания и понимание религии. Хотя в начале 20 века даже по газетным публикациям, которые в принципе я, наверное, ну, основную массу просмотрел в татарской прессе, появлялась уже проблема непонимания ислама. То есть среди интеллигенции татарской появлялись люди, закончившие, например, которые, может быть, даже имели образование в Медресе, но которые закончили, например, потом русско татарскую школу. И таких было очень немало. Я думаю, что даже, наверное, ну, примерно, наверное, половина элиты татарской Джидидиской она, наверное, была связана с татарской, с татарской учительской школой, особенно в Казани. И для имамов, для общественных деятелей и имамов вот эта вот проблема, что татарская учительская школа не формирует в достаточной мере исламское мировоззрение, она стояла очень остро. Хотя, как вы, может быть, знаете, сам Марджани тоже преподавал в этой школе религию. Я специально в этой лекции... Не говорю подробно о каких-то ученых, потому что я понимаю, что, наверное, по крайней мере, думал, что соберутся люди из разных институтов, факультетов Академии наук, и э, про какую-то личность в узком смысле слова, про Курсави или Марджани, э, наверное, это будет не очень интересно знать конкретные нюансы. Поэтому я э, э, лекцию построил в целом, проблемы, которые существуют э, сегодня у татар, в исламском смысле. Почему тема образования очень важна? Потому что самый первый муфтий, Мухаммеджан Хусаинов, видел систему образования как важнейший для сохранения ислама у татар. Он очень хорошо знал учебники, по которым преподаются дисциплины, заменил одни учебники арабского языка на другие, то есть это как бы чисто даже даже не связано с исламским мировоззрением и с исламом, это чисто техническая вещь преподавание арабского языка и муфтий занимался вот вот этими вот вещами, написал книгу по нюансам как раз арабского языкознания вот, то есть был даже больше специалиста, наверное Первую очередь по арабскому языку, вторую очередь по фиху, то есть у него много фетв, посвященных конкретным практическим вопросам. И ну и меньше, наверное, на третьем месте уже это, чисто, такие умозрительное богословие ахык. Вот, поэтому для муфтия и последующих муфтиев вопрос образования, создания серьезных мидресех, крупных, стоял на первом месте по сравнению со всеми остальными там, расширением мечети, я не знаю, мусульманскими молами э, в, в армии. Там вопросов было, естественно, очень много важных. Но именно образование, система образования и вообще уровень знаний мусульман э, был первым в, вот, в списке вопросов, которые выполновали э, мультиритковые в собрании. Второй вопрос. Э, Второй вопрос, который важен, это общественная жизнь. А, ну, ну, тоже, чтобы вы понимали, а, а, до революции нельзя было не быть а, принадлежащим какой-то религии. И вот это вот а, такая обязательная что ли религиозная идентичность, она а, нам, нам сложно это понять сегодня. Хотя есть ассоциация татарина и, и ислама, но любой татарин без проблем может опровергнуть его, если он, например, э, так решил сам. И никто за это его не будет э, каким-то образом упрекать или э, притеснять. В то время было абсолютно не так. Э, то есть каждый должен, если ты татарин, ты должен быть мусульманином, то есть по-другому никак. И это порождало, особенно в период общественной жизни, развити у татар очень такие сложные казусы, связанные именно с внутренним миром. То есть некоторые молы открыто писали такие, скажем так, не исламские материалистические книги, за которых снимали с должности. Потом они изменялись, их часто обратно на должность ставили и так далее. И вот эти, это, в том числе, например, мулы, которые пьянствовали, это тоже было, наверное, ну, не сказать, что это такой один или два события. Это, это, в принципе, наверное, я думаю, что было довольно часто. То есть вот эта вот ассоциация и ассоциация себя с исламом, она для ислама… И для Веры, скажем так, она не очень положительное, положительное влияние имела. Вот. Ну и немножко про, про развитие богословия. Третья, третья важная ступень – это богословие элиты. То есть было богословие муфтия, который я уже говорил, что это в первую очередь образование, борьба за сильное ВТСЕ и за соблюдение обязательных пять молитв там, и так далее по фипку. Но в основном вопросы, связанные с правильным верубеждением, поднимались не муфтиями, а поднимались крупными богословами. Вот. И... Ну, прочитав большинство произведений самых крупных богослов, я сделал вывод об эволюции этого богословия. И на него действительно очень важное влияние оказывали, ну, до легализации ислама, можно сказать, оказывали больше, наверное, свои собственные мусульманские некие богословы, ну, примерно как раз вот с институциализацией ислама, больше, наверное, оказывала в целом европейская и русская атмосфера, потому что очень большое, большое место стал занимать э, человек человек и, э, э, и его жизнь, скажем так, и, и, и мусульманская культура, не связанная с правильностью и неправильностью мировоззрения. Как это происходило? То есть э, я могу просто сказать про, э, про э, изменения от Курсавида в Маджане, примерно 50 лет э, первой половины 19 века. Если, э, если до Курсави, э, например, э, Ишнияс, Шернияс был таким такой очень известным, выходить из э, Бухары, э, жил в, в Каргале, для него было важно даже, абсолютно был, был не важен человеческий мир, для него важно было вот э, условия природы и э, нормы, которые не способны в Харане. То есть если условия природы, например наступление ночи, соответствуют этим э, нормам, то человек э, должен подстраиваться под эти вещи. Человек не существует самого, его выбора нет. Во время курсовии э, уже акцент стал делаться не на природу, не условия, которые способствуют или не способствуют этому, а просто на приписание. Вот, скажем, такое вот, туннельное, как часто говорят, мышление. Ну, немножко бульгарное слово, но в целом -то соответствует. То есть вот есть приписание, пять молитв, без приписания, джуман, нужно читать обязательно, это фарс. И без всяких других условий человек должен это совершать. Следующая вот третья ступень, которая очень важна и четко демонстрирует э, этот поворот к человеку, это то, что Марджани э, отделяет, э, отделяет человеческий ислам, культурный ислам от э, такого, такого не ислама, который вот обязательный. И это очень легко проследить по хадисам. То есть э, Марджани говорит, что в веру и э, желательно даже во все остальные исламские сферы брать только хадисы с хадисом Утаватя, то есть абсолютно в которых нет никакого сомнения. Все остальное использовать для доказательной, для доказательной базы фикхи или там в или или в вероупреждении нежелательно, говорит Мазжанин. То есть мы берем, для у все хадисы являются важными и необходимыми. Причем, это не, даже, не мой, не мой скрупулезный анализ их произведений, там, между строк, а это прямо вот по пунктам видно. То есть Маржани практически дискутируют. Прямо вот каждый тезис, который говорит Курсави, практически по порядку он его, на него отвечает в одном из своих произведений. Поэтому это, это декларация скорее, некий катахизис. Вот. Поэтому э, вот это происходило, и это, это очень заметно. Вот, э, я думаю, это связано с, э, с Европой, э, Россией и вот таким в целом, э, и, наверное, в том числе институциализации муфтиятом тоже, потому что Муфтият был орудием в реформировании все-таки. Он неспроста был создан. Я думаю, это был инструмент все-таки такой э, российской власти для того, чтобы э, каким-то образом реформировать. То есть это изначальный институт для, для приближения, для адаптации ислама, средневековых каких-то норм к современности. Ну, уже в начале 20 века возникает еще один феномен, тоже очень важный. Это появление прихожан как социального актора. И, конечно, это все, вот, все эти вот моменты, которые я говорю, это, это все некие этапы э, одной и той же эволюции взглядов, мировоззрения. То есть вот, появление человека, места человека и появление уже обычного мусульманина. И это не связано с советской властью. Вообще очень многие, э, многие э, люди говорят, что вот недопонимание ислама, там... Э, репрессии к исламу, некий материализм, он связан с советской властью. Да? Источники говорят о другом. Все, все вот эти вещи, они, и непонимание ислама, и материализм, и социализм, и так далее, и так далее, они говорят, что даже до революции, до Октябрьской революции, татары уже в основном все эти вопросы сформулировали для себя. Да, в советское время, там, как бы государство способствовало этому, причем очень активно, абсолютно без всяких альтернатив. Но изначально, вот, до, до, до Октябрьской войны, татары сами сформировались как вот такой, в кавычках, прогрессивный народ, который вот взял именно, именно вот самые прогрессивные, скажем так, тоже в кавычках, вещи из вот, европейской и российской истории. Ну, тут явные примеры, там, все у нас на слуху. Это Фатих Амирхан, Гаяс из Хаки, или, например, даже Галиаскар Камал. Большинство из них, да, в советское время они стали, они стали крайними, радикальными, скажем, вот в своем этом понимании. Но если посмотреть их творчество, в досоветское время, по большому счету, вот все эти тенденции очень явно заметны. То есть это не связано именно с советизацией, с коммунистизацией, что ли, социализацией общества после Октябрьской революции, а, а, а, а до этого. Вот. И немножко возвращаясь как раз вот к появлению вот прихожан как еще одного актора и важного деятеля в э, исламской общине. Это очень тоже заметно по публикациям в татарских изданиях, в первую очередь казанских. Что, э, что не имамы или... Э, или, или богословы какие-то, а именно простые прихожане, они э, являются в том числе орудием для, в политической борьбе. Э, это связано в том числе, что появляются партии, и э, у татар партии, движения, которые поддерживали эту идеологию. Там, опять же, эсеры, э, социалисты. Вот, они как раз делали вот обычных прихожан, обычных мусульман э, своими, э, как бы, э, скажем так, э, своими главными героями, которые вот, терпят, которые вот, находятся в таком положении. Вот, э, может быть, это было и так, но это во все времена было. Есть такие э, слои, которые ну, вот, живут плохо. В чем? И, конечно, в чем разные люди по-разному воспринимают вот причины этого. Они сами виноваты, общество виновато. Но вот у татары вот возникло еще до революции вот огромное, очень большое лобби джадидистское. Я бы назвал вслед за Ахмад Хадимак Суди. Это, это, это крайние джади, джадиды, которые, ну, про религию я вообще молчу, то есть этот вопрос они либо не поднимали, либо как бы говорили, что это не важно для которых именно вот социальные какие-то э, уравненность, э, социальный достаток э, было важным. Вот. Какие самые главные вопросы, которые поднимались э, татарскими богословами? Э, я буду брать здесь как раз классические богословов, основателей татарской богословской школы. Не будем брать периоды джидидизма, там, Бусы-Бегиева и так далее. А именно вот Курсави и Марджани. Ну, для татар они были классическими, надо признать, но для всего мусульманского мира они уже были, особенно Марджани, я бы сказал, ну, не совсем, что ли, Камельфо. То есть Марджани по меркам общемусульманским классического богословия, он уже ближе к татарскому джидидизму, по своим некоторым, некоторым своим э, взглядам. Но, тем не менее, для нас он является, э, я думаю, что э, пиком развития богословской мысли э, Марджани э, То есть, другого такого, э, такого, же, такого же уровня богослова э, татары, э, татары, к сожалению, не имеют. И поэтому мы, хотим мы или не хотим, мы вынуждены пользоваться тем, что у нас есть. И уровень, уровень общемировой, по взглядам, немножко такой либеральный, и это не только моя точка, моя точка зрения, но и даже русские цензоры его называли либералом, исламским либералом. Вот. Но тем не менее, даже являясь таким либералом, для него... Самое важное было – это очищение единобожия от рационалистических черт. На многих конференциях, вот мне приходится спорить, опять же, я говорю, что у нас, у татар в интеллектуальной жизни ну, очень превалирует вот этот рационализм. И мы с советского времени начинаем, мы пытаемся найти прогресс, вот прогрессивный богослов, просветитель, мы говорим, а, но вот для, для меня это немножко пустые слова, это, это ни о чем. Я, я не совсем понимаю, что такое просветитель по отношению к Марджани или Курсави. А, прогрессивные тоже, что такое прогрессивный. Не совсем, а, это, это... И я думаю, что западные исламоведы, они со мной в этом тоже солидарны. То есть это советская лексика, которая э, связана с э, непониманием ислама, спецификой ислама и вообще э, за что выступали эти татарские богословы. Например, они отделяют, что курсови например, был прогрессивным, а аутезиями они был таким, э, что ли, э, консервативным или даже... Да реакционным даже, да. Но по произведениям между ними очень мало разницы. Может быть, единственная разница то, что Утазимени писал больше на старо татарском языке, а Курсави на арабском языке. Но по взглядам, по большому счету, есть, конечно, там пара вещей, ну, наверное, важных, наверное, очень важных, которые их разделяют. Но в целом их исламское мировоззрение и э, миропонимание, оно абсолютно не отличается между собой. Ну, опять же, разница э, вот, в том, считать Россию Даруль Харб или э, Даруль Ислах или Даруссалям. Эм, и, соответственно, из, из этого выходит, что нужно ли читать там э, Джума э, э, или э, «пят, пя пятую молитву ночную. Но по всем другим моментам они оба выступают за, скажем так, чистый ислам, скажем так. Не путать «Саф-Ислам» организации в да, 90-х годов, но они выступают за полное отделение Всевышнего от любых рационализаторских, любых ограничений. Вплоть до того, что сейфаты, они не должны четко, вот сейфат, например, «Кудра» власть или там сейфат «Калам» речь, они, это не то, что подразумевается под этими, этими, этими вещами. То есть один сейфат а, от другого сейфата ничем не отличается. Он может, они могут отличаться, могут не отличаться. Мы это просто не можем понять. И не нужно их ограничивать не по количеству сейфаты, не по качеству. Это, это, это, это излишняя рационализация приводит к тому, что Аллах становится ближе к человеческому миру. То есть они вот за полное такое отделение Всевышнего, и это, и это для них э, ну, самое важное. Это, это, наверное, для них единственный путь для самосохранения, как мусульмане. Откуда это вообще пришло к татарам? Я думаю, от имама Рабани, тоже очень мощного движения такого исламистского э, скажем так, начала нового времени. И имам Рабани действительно очень большое влияние оказал на татарских богословов, недоценимое, к сожалению, сегодня влияние. То есть по всем параметрам, по всем параметрам, и академизм, кстати, и джадидизм идут все от имама Рабани, просто от, от разных учеников. Там Я ну, специально проследил по труду Мурада Рамзи, который ну, примерно так же, как «Асар» это произведение, «Тальфи Куляхбар», где тоже даны биографии разных имамов, практически одинаково от двух учеников пришли одинаковое количество их учеников, татарских имамов. У одного это представители консерваторов и муфтии, а у другого представители именно вот, связанные с курсови и так далее. Но, все это идет все равно из одного источника, от имама Раббани. И э, было несколько волн, связанных как раз вот с этой вот традицией имама Раббани. Вот это, наверное, была первая волна. Вторая волна связана уже с эпохой после Марджани, когда появились тавсиры татарские, где тоже традиция имама Рабани уже на другом уровне, на другом витке. Потому что что мы связываем вообще с имамом Раббани? Наверное, это тоже нужно немножко рассказать об этом что э, имам Рабани он во-первых суфий, во-вторых он э, создатель, соз создатель скажем так так же как вот у нас институтализация была и с этого периода начинается наша в принципе история ислама в России, также вот у них с Имам Рабани, когда э, один из ханов великих моголов решил создать синкретическую религию появился имам Рабани, который сказал нет не будем создавать синкретическую между язычеством и исламом религию, потому что ислам это то-то, то-то, то-то, и вот есть у ислама для него главная черта это наличие единого Бога, тут абсолютное противоречие, ну и так далее, и так далее. И непосредственный ученик имама Раббани, Шахвалиулла Дехлеви создал в первый мусульманском мире перевод Корана, и от этого перевода Корана появился первый татарский полный перевод Корана Хусаина Амирханова под названием «Фауайт». То есть тут уже на другом витке, уже связанной с тафсирами, но, в принципе, в принципе идея и вот, импульс тот же самый. Вот. Ну, кстати говоря, все остальные тафсиры, они тоже тем, так или иначе связаны вот, с этой же традицией. Вот, скажем так, с центральноазиатской азиатской не среднеазиатской, потому что среднеазиатская, она тоже была как бы нек некой, неким ответвлением вот это вот индийско-пакистанского, что ли, начала. Вот, это что касается дореволюционного ислама. Конечно, можно рассказать немножко и про джадидизм. вот. Осталось примерно 10-15 минут. Значит, джедедизм, на самом деле, сегодня понятно, что он... Он уже и до революции, кстати говоря, превратился в, некую, в некий э, жупел, некий, некий, э, некий термин без содержания. Уже до революции. То есть мы говорим джедедизм, но его уже через 30 лет после Гаспринского, в начале XX века, уже применяли даже к сельскому хозяйству. То есть в, в газете «Елдес» дореволюционный Ахмад Хадим Аксуди были статьи, посвященные джидидизму в сельском хозяйстве там, и так далее. Потом еще в, в каких-то областях таких очень странных. И ну, целые статьи, целые материалы. И, и об этом даже Ахмад Хадим Аксуди тоже говорил. Что вот, что такое изначально джидидизм? Потому что Ахмад Хадим Аксуди был учеником Исмаила Гаспринского самым близким из всех казанских татар, которые очень тесно общались вот с основателем движения джидидизма. И, и я думаю, что из всех после Гаспринского, и даже, даже если мы его будем брать тоже, лучше всего и правильнее всего понимал джидидизм и его, скажем так, структурировал и объяснил именно Ахмад Хадимак Суди. Потому что Гаспринский понимал джидидизм как ремонт школы, как появление парт-люстр. У него не было понимания о методике обучения абсолютно. Вот все говорят, Исмаил Гаспринский – основатель джидидизма. Джедидизм усуль-зиадид Джадид это появление нового метода в преподавании в медресе, в первую очередь арабского языка и арабских букв там и так далее. Ну, Гаспринский этим не занимался, он был военным. Он был чиновником, и поэтому для Гаспринского, как, как понятие джадидизм пришло из Турции, из Османской империи, усуль-джадид из Османской империи, так и даже все методы обучения, вот этот вот звуковой метод или там слоговой метод, они пришли из Европы. И по сути джадидизм – это, это некая просто компания, пиар-компания по популяризации знаний и э, образованности. Вот и все. То есть тут, в принципе, ничего нового изобретено не было, просто из-за э, наличия возможности, э, печатной в первую очередь, такой информационной возможности, Гаспринский сумел э, из этого сделать некий, э, э, некую идеологию по вот, пропаганде и распространению знаний, реформе Медресе, э, реформе Медресе в смысле появления светских предметов э, в религиозных вузах религиозных медресе. То есть, э, э, по большому счету, э, вот я, честно говоря, я всегда ищу нов что-то новое вот, в, в идеологиях. И в джидидизме по факту что-то нового э, по сравнению с тем, что было. Потому что до джидизма были и Марджани, и Фаисханов, которые тоже говорили. Х я уже говорил про образование, и, и что муфти хотели создать крутой медресе. И муфти, и Фаисханов, все это было до появления джидидизма, Просто джеридизм, я еще раз повторяю, появились возможности, люди стали уже подготовлены к тому, что вот необходима реформа и некое облегчение преподавания вот, и некие новые, новые наверное, средства преподавания. Советское время, значит, советское время, возвращение ислама к его основам, то есть к совершению вот пятикратных молитв, то есть вот эти вот самые, самые, самых главных, самых основ, что делает мусульманина мусульманином. Кстати говоря, вот, это, вот этот вопрос тоже, возвращусь немножко к доравиационному и даже самому глубокому татарскому богословию. Вопрос о том, э, вопрос такфира, вопрос, что, э, что выводит из ислама, и, и э, являемся ли мы мусульманами, он, он был самым главным для мусульман. Нет, для богословов, для богословов самый главный я уже сказал, вопрос очищения единобожия. Но все понимали, что для уммы российской, после включения в состав России, самое важное по источникам мусульманским, мы остались мусульманами или нет, и где вот эта граница, после которой мы выйдем из ислама, или мы станем... Этот вопрос всех беспокоил, и именно вот в этом вопросе, из-за этого вопроса были очень популярные книги Мухаммеда Бергиве, такого салафитского, скажем так. Ну, Специально таким языком, таким народным буду выражаться, для того, чтобы примерно понимали. И движение Кадиза Дали в Османской империи, которые, но ну, эти книги были, я думаю, что настольными для, для муфтиев и самых образованных имамов. Книги Мехмеда Бергиви и всех, кто продолжил вот это вот движение по, скажем так, фундаментализации Османской империи. Именно потому, что вот этот вопрос, он беспокоил как Бергиви, Османской империи вот уже там 100-200 лет существует. Но, во-первых, она уже в пору своего заката, она проиграла, там, э, проигрывает войны. Там, э, в Османской империи аморальность э, начинает появляться. Там люди э, там, проводят время в азартных играх, пьют чай там, э, круглосу ну, днями и ночами разговаривают. Э, сплетничают между собой и это, это стало вот э, причиной почему появился вот имам бергиви и который вот открыто сказал что вот э, нельзя там платить за э, закят, э, закят э, наличностью нужно отдавать там э, скажем так э, продуктами Н нельзя там строить минареты потому что там в период там э, халифов этого не было там ну и так далее, и так далее. То есть э, эти вопросы, конечно, они такие фундаменталистские, они э, против традиции, о которой вот я говорил, да, османской в первую очередь. И а, в Турции очень не любят вот, Мехмеда Бергеева. Э, называют его э, «Османский Талибан» или называют «Параллель Дауля», так же, как вот современных гуленовцев открыто Хотя это и часть османской истории. В одной из диссертаций даже говорят, что они ну, просто были безграмотные и так далее. Но почему же тогда вот все их произведения были бестселлерами, у, например, у татар-казанских, татар начиная с муфтия? Первую книгу, которую он издал в 1802 году в Казани, была книга «Китаб Устувани», да, тоже одного из представителей этого движения араба по национальности, сирийца, который вот говорил как раз о том, что э, слово оно противоречит исламу, такого нет, потому что тут борьба будет между Ибрагимом, пророком, и, и Мухаммедом. Так, двух пророков не должно быть, последний пророк только, нельзя строить минареты там, и, э, петь и крутиться во время исполнения неких э, Корана и так далее. И так далее. Но все это, все это как бы без всякой редактуры, вот именно вот эти вещи, которые я сказал. Некоторые с редактурой, то есть, ну, в принципе, большинство без редактуры выпустилось первым татарским муфтием Мухаммеджаном Хусаином. Поэтому вот этот вот вопрос я хотела специально отметить, вопрос вот, вопрос выхода из ислама. Он был для татар очень важен, и это понимали в том числе и муфти в первую очередь. про советский ислам тоже немножко сказал, то есть ситуация тоже обнулилась и мусульманская ума России она опять же вернулась, вот максимум это исполнение предписаний ислама по возможности, но и это было очень сложно. Ну, 80-е, 90-е годы появляются в Казани некие некое движение по возвращению Возвращению к исламу, это Абдулхак Садыков, потом Абдулхак Каюмов там и так далее, которые э, тайно, э, тайно учили людей э, таджвиду, э, арабским буквам и так далее, и основам ислама. Вот. Опять же, речь не идет о возвращении к своей собственной дореволюционной традиции. Вообще вопрос о традиции стал подниматься и... Подниматься на повестку дня, я не говорю, до сих пор, я думаю, что, в принципе, этот вопрос э, ну, недостаточно, э, очень недостаточно, только на уровне, может быть, э, глав ведомств поднимается вопрос изучения наследия. По факту оно не изучается. Вот. и Примерно 10-15 лет только назад вот этот вопрос стал только на повестку дня. И э, до этого, в течение всего, всех 90-х годов, это было просто возвращение к исламу как э, к феномену. Э, в, в любой сути главное это, вот, опять же, э, соблюдение вот, э, основных предписаний ислама, без относительно там, всех каких-то нюансов. Ну и, наконец, вот э, наше время, это возрождение ислама. Вот. Оно связано вот тоже с, нек с некими некоторыми трендами. Э изучение традиций оно приветствуется, э но, э в принципе, э это сложно сделать, поскольку очень большой, большой отрыв по уровню знаний. Нам просто сложно читать произведения, написанные до революции, особенно в Марджани. И даже это не, не, я, я говорю не про простых верующих, даже знающих э, арабскую письменность, а я говорю даже про ученых. И до сих пор даже вот, э, произведение Мустафа Дуляхбар, второй том, оно не переведено ни разу ну, из-за из специфики языка марджани. Не арабского языка, а тюркского языка, старо-тюркского. Очень большая культурная разница э, и очень большое отставание от того времени. И вот это отсутствие приоритетов вот в этом смысле, я в данном случае не виню, я, я, я просто констатирую. Может быть, это не нужно. То есть, зачем нам повторять, копировать то, что было тогда. Но, по крайней мере, создать людей или ученых, которые могли бы понять это наследие, чтобы его как бы донести до да, населения было бы я думаю что ну важно для э, татар для понимания вообще опять же ислама у татар ну и вот на этой наверное ноте я завершу свое выступление вот может быть немножко сумбурное вот думаю что в следующий раз в следующий раз каким-то образом, наверное, сделаю более узкую тему, потому что такая очень широкая тема, по вершкам приходится нестись. Ну и специфика аудитории тоже. Некоторые люди глубоко знают, с которыми можно поговорить о каких-то нюансах взглядов курса Ви и Маджани. Вот. Но некоторые знают, наверное, только ну, в общих каких-то образах, Поэтому в следующий раз, наверное, надо будет делать более такое узкое сообщение. Все, спасибо за внимание. Может быть, будет обратная связь какая-то. Да, да. Спасибо. Спасибо. спасибо большое. Для меня уже там большой интересный доклад. У меня не вопрос, а уточнение. Несколько слайдов назад. Вы указывали, ну, сказали, написали, что в настоящее время Ислам вынужден конкурировать с различными стилями, например, с ну, различными субкультурными молодежными. И один из них вы указали эти конкурирования в христианский русский мир. Ну, мы не совсем понимаем, что это такое... Да, мы мы <свят> <свят> <свят> Ну вот, криминальная воровская культура, она основана, как вы, наверное, ну, ну по крайней мере, вот я... Знаю, что она основана на таком показушном, показательном именно христианском дискурсе. Я не буду говорить про сленг, который на который повлиял, например, там, идиш, например, и татарские в том числе слова, но... — Криминальный авторитет был. Он какое отношение к русско-христианской культуре? Как... — Ну, я про конкретно ваше, вот, то, что как его вы назвали, я не могу сказать, но по татуировкам по каким-то вот вторичным, вторичным вещам, можно сказать, что для них, даже для татар, именно вот русско-христианский, скажем так, в данном случае, наверное, нужно было взять это в кавычки, потому что это, это конечно, не связано с христианством как религией. Это связано с христианством... Почему? Я потому считаю, что, что это чет... очень четко показывает, нет, потому я что вижу это. Здесь, да. вот этого... А кресты это что? Вот эти кресты она… Вы, наверное, не видели еще мусульманские наколки, которые делали тоже криминальные авторитеты, там всякие чеченские в законе и прочее. У них там нет крестов, у них там и мечети, полумесяца. Просто у вас не знакомы с этим. Я не знаком, ну, но, во... но... потому что это не очень. По сравнению с христианским, это не бросается в глаза. Я так скажу. То есть, если вы посмотрите... Если идет христианский священник, он бы, он бы наверняка возразил. Он сказал, что к христианству никакого отношения не имеет. А я сам сказал, что это к религии не имеет. Как к культуре. Как к... Я... Надо было, я вот и говорю, уточнить, нет. наверное. Понятно. Нет, просто такого рода феномена действительно есть, когда делают, там, допустим, нарколки, в том числе там идет же такая же как бы параллель... С, а не вас, не знаю, вас, вас там, я не вот Ну да, там несколько куполов... С столько человек сидел, там полумесяца, нечей, просто не месяца, если даже открыть вот, вот эти есть. книги, там настольная книга, например, есть тоже по наколкам, которые делали, там и мусульманских хочу полно на школу, месяцами какими-то подобными, mm -hmm. если посмотреть, просто если не знаете, лучше, мне кажется, не использовать, видите, вопрос возник, почему это чуть бежливо задан вопрос, у меня вопрос, Хорошо. вы говорили о том, что первый муртий, э Саинов уделял много внимания там мадресе системе образования. Но вы знаете, при нем вообще не было построено ни одного мадресе, вот такого вот известного. Вот возьмем все известные, какие мадресе были. Маскара, она в 18 веке до вообще появления мухтият возникла. Да? А, там тюнтарская мадресе, значительно после этого Хусейнова. Все известные МАДССы там в Каргале вообще до еще появления Муфтията появились эти МАДСы. И я не могу вспомнить, сам сидел, он мне долго провел да, этот муфтий, mm -hmm. э, а какой вообще при нем был МАДСЭ известно открыто? Я не могу вспомнить ни одного. То есть, возможно, он где-то там декларировал. Вопрос в том, что и даже, может быть, другие муфти это делали, но не было ни, ни одного случая, чтобы сам муфтий издал какую-то указку, знаете, откроем адресе. Потому что все мадресе, как правило, вообще без, как сказать, без, не сверху открывались, а снизу, а Мухтятов просто уже признал по факту. То есть это, это скорее мое не вопрос, а замечание, потому что я честно не могу вспомнить ни одного мадресе, которое было при нем открыто, и чтобы вот оно существовало и стало известно. Еще несколько слов по поводу тоже мадресе. Вы правильно сказали когда говорили о том, что далеко не все выпускники э, мадресе шли мулами. Но интересный факт. Вот, например, знаменитая мадресе Хусенья в Оленбурге, она была открыта э, в начале 20 века, она выпустила где-то 300 сад, э, выпускников у нее было. И из них всего 13 человек пошли работать имамами. Им все остальные пошли приказчиками, то есть в бизнес ушли, да? то есть приказчик это управляющие магазином, рестораном, например, да? чиновниками мелкими пошли, любыми — учителями, журналистами, э, поэтами, но э, не шли. И, кстати, это всегда очень интересный вопрос, куда все шли. Да, тот же самый, э, всем ну, известный ранее советские или даже дореволюционный писатель — это все выпускники Мадресе, Саджариль, закончил упомоги, да, мы делали, например, как видите, ни дня к маму не работал, была только ни одного дня никогда не работала и мамом вообще. Вот по вообще потомственный... И хорошо, что не работал, я вам скажу. Как сказать, то есть получается, он готовил мадресе, да. Это, кстати, и сегодня можно задать вопрос, все ли идут работать по специальности выпускники мадресе. Ну, добавлю еще и семинарии, далеко не все семинаристы идут работать как семинаристы, это проблема. То же самое, все выпускники российского исламского института будут работать с нет. У нас висит Амады, там, например, известная, да? и Шоумена тоже выпускники, очень интересно, такой вы посмотрите. Это не вопрос, да. это, Комментарий. собственно говоря, да, uh -huh. как дискуссия сейчас. Uh -huh. Вот еще несколько слов по Марджани. Вам не кажется, что фигура Марджани слишком распяли? Вот у меня всегда эта мысль не покидала. Что вот мы все время молимся на ее фигуру, ставим ее Как будто кроме Марджани не было других фигур, равных им. Например, очень часто забывается, например, человек, например, там, Ишми Шанадин Мухаммедова. Его все, естественно, духовным лидером кадимизма считают. С моей точки зрения, эта фигура абсолютно равная Марджани. Но разница заключалась в том, что вот на Марджани был повешен лейб прогрессивный, а на Динмухаметова и Шмишана – реакционер. И вот это закрепилось до сегодняшнего дня. Вот, например, Институт Истории имени Марджани, которому в этом году 25 лет, отметили все. Который, кстати, до сих пор не издал полное собрание сочинений Марджани, Марджани написал всего 33 сочинения за свою жизнь. Да? Они были разного объема, там были и большие, там, вот, например, его «Вафиат Аляслав, это шесть томов, да, причем оно не издано до сих пор. Даже при, там только предисловие одно было издано до революции, вот напечатано было оно, да, а были сочинения там поменьше, они небольшие, например. Оно не издано, Вот удивительно, да? 25 лет, 150 сотрудников работало, таком 100 сотрудников работало после оптимизации. А чего же вы не издали-то? 33 сочинения все-таки не так мало, не так много, чтобы да, это же не полное собрание сочинения Ленина издавать, да? и то и институт марксизма и ленинизма с гораздо меньшим штатом успел это сделать, все сделать. Так вот, мне очень интересно вот что по моржене. И вот в 2005 году был запущен проект, тогдашним директором института истории Фреймин Себяр Шахакибовым, очень хороший, издание антологии татарской богословской мысли в 11 томах. Они начали ее сдавать. Меня всегда смущало, чего туда не включили никого из академистов. Как будто академистов выкинули. Ну, слушайте, ну очень же много было богословов. Ишмейша не единственный богослов из числа академистов. Более того, у нас до сих пор существует вот такое отношение. Академисты это заведомо плохие. Хотя они выступали за многие вещи достаточно хорошие. Да, они там, например, ну, считали, что не нужно вот этого европейского влияния, они считали, что тогда не произойдет ассимиляция, да, что не будет вот этого обгусения, если мы останемся только вот в рамках религии. То есть у них логика была своя. Но его не включили в эту э, антологию. Получается, у нас так назвали бы антология джедедистской мысли, да, так было бы честнее. А что вы называли назвали татарской, богословской? То есть вы либо всех издаете, да, и тогда мы все их читаем. Я глубоко уверен, что, например, тот же Фельдсик Гадж-Хакимов никогда в жизни не читал ничего про Шмешана был э, в советское время исследовал Яхья Абдуллин был такой исследователь у него там книги выходили татарская просветительская мысль Он, кстати удивительным образом умудрился написать про Марджани нигде не назвал его богослов но он называл его просветитель и общественный мыслитель вообще там что-то такое да? вот кто это э, общественный мыслитель да? э, это как э, вот но он употреблял такие термины, да, Хеоргий я, я обдумал. Понятно, что э, ему нужно было как-то из этого псевдореволюционного наследия отобрать несколько там имен. Это а, больше и... понятно, чем просветитель, по крайней мере. Общественный да. мыслитель. То есть... а, общественный мыслитель – кто это? Вот вы, общественный мыслитель? Фикариясы, таташия. То есть э, тот, кто а, имеет… Да, да, то есть, грубо говоря, ему нужно было убрать слово «религиозный деятель» и заменить его каким-то другим термином. И он придумал такой фем... Фи... Ну, не придумал, он использовал эпифемизм, да? вообще тоже э, сделать. И, соответственно, нужно было, э, все в принципе логично, надо было какую-то часть там реабилитировать. Этих деятелей отобрать. Там, там тоже отобрали не всех далеко. Там, э, Допустим, там ну, Каю монастыри брали, потому что, во-первых, он там за русский язык выступал. Хотя ему современники его очень не любили за это и, и всячески оскорбляли. Тоже интересный парадокс. При жизни Каю монастырей свои же татары-современники называли ты там предатель, там, «да, русский Каюм его, а потом БАЦ, сейчас улицу в честь него, институт имени Каюма, причем институт, который занимается популяризацией татарского языка, назвали имени Каю Монастырей. Это меня все удивляло. Это, тут есть институт имени Бетта, институт имени Конфуция, институт имени Каю Мунасыри. Этот человек был как раз троник. Более того, мало кто знает, что Каю Мусыри был единственное место работы, где он вообще работал, это Казанское духовное православное семинарие. Он там проработал 16 лет, преподавателем татарского языка. Это единственное его место работы. Больше нигде не работал, да? Вот. А потом он книжки просто за свой счет издавал, и особенно он сообразил, как коммерческий эффект, это мусульманские календарь он стал выпускать, он увидел, что это пользуется огромным спросом, и стал их выпускать, и насчет этого он жил, как бы деньги имел. Так вот, возвращаясь, вот академистов не изучают, вот они самые оболганные с моей точки зрения, и за, и за них до сих пор сохраняются. Вот, вот я знаю, Даня да. Арсанижа да, позицию, я думаю, он даже отчасти вот, за, за, за академизм, наверное, и заступится. Вот вы меня часто называете академистом, я не академист. На самом деле. Вот это, Нет, ну, я я это, в этом это... отношении, что надо быть как-то справедливым. То есть, окей, хорошо, мы должны и этих, и этих изучать, и почитать их бы. А, да. а, а вы читали вообще что-то у Ишни Хотела спросить всегда у его. Ну, что вот рассуждать. У него уже своя логика. Меня не хотите спросить, читал ли я что-то? Они... <смех> я <правда>, <смех> я удивлён. Да, вот. Это, скорее, наша живая дискуссия. Да? То есть, в том смысле, что мне кажется, что вот эта м, проблема, что пока вот такое существует черно белое восприятие, <смех> да, джадиды, это хорошее. И, кстати, тут тоже можно подчеркнуть, вот мы там, допустим, Маджани тоже считаем джадидом, они ведь тоже очень разные были, да, там, например, да. Мусабегиев кардинально отличается от Маджани. И если бы Шагабудин Маджани он знал, что, да, знал что, что о нем говорят, да, например, там mm -hmm. Мусабиев, который считал его, так сказать, ну, какие-нибудь да? он бы тоже был возмутился. То же самое, как. А вряд ли бы Муса Бигиев там сохранил, согласился бы, например, с Фредер Сегатвичем, который, например, свой проект Евроисланга, да, ему упоминали его, тоже считал своего рода такой новым прочтением джидизма. Он же тоже не это не я выдумал, вот, как бы эти еще джадиды начали, а я так продолжатель. Mm -hmm. Да, то есть вот. это тоже очень интересно. И ну, с, отношения, я сторонник того, чтобы менять отношения, то есть вот, без черно-белого, эти плохие, а академисты плохие, их нужно понять. У нас, к сожалению, так много работ по академистам. Если честно, всего одна кандидатская диссертация защищена в Казани. 23 диссертации под джадидом защищена, и одна всего да. И вот эта джадидомания и джадидофилия, она, к сожалению, приводит к тому, что мы до конца еще вот этого наследия не изучаем. Это был не вопрос, это было скорее рассуждение вслух, можно не соглашаться. Я хотел бы прокомментировать тоже, если можно. А, вообще проблема в том, что вот произошло вот такое разделение на академистов и жадидов. На самом деле это политическое разделение произошло. Вот, с одной стороны, это привело в дальнейшем к дальнейшему развитию, конечно, но больше негатива, мне кажется. И до сих пор это татарское общество разделяет Почему э, вообще вы, вы, вот э, не доизучают? Потому что э, они сами не сформулировали, не, не концептуально не, не объединились. То есть нет, нет организации академизм. Вот есть организация джадидизм, она была представлена там, конкретными. Вот все, кто издавал газеты заключением одной, которую вы знаете, да, Динва Майшат, они все были джадидискими. Бойнум еще был. Mm -hmm. Газета была Бойнум и журнал Динва Майшат. — да? Ну, Баян Ульхак, скажу честно, она, я бы ее не назвал академисткой, я с ней ну, знаком. — ну, который... ну, там публиковался Абдрашид Абрагимов, например, который открытый а, вот, жадий. — Вот вопрос они были настолько не... Как сказать? Вот хорошо, журнал да, который э, э, да. гублюматор сдавал. Угу. Какой академистский, джидийский? А он никакой Артургий. чиновничий, да. Да, он никакой, Да, у него нет оценки. Да. Как газета «Республика Татарстан», она какая-то мембиральная да. или, консер... или консервативная. Да, никакая, да? Согласен. Есть, вот. И э, здесь э, то, что э, они могли вполне нормально уживаться иногда, то есть разделяться. Ваше вот. деление, всегда ли это справедливо? Вот мы их там четко разделяем? Конечно, неправильно. Вот. Что касается, вот даже... Вот... С одной стороны, вы правильно, что поднимаете этот вопрос, с другой стороны, история распорядилась так, что джидидизм по своему интеллектуальному качеству, своему, он, они просто разные весовые категории. Академисты, они единственное, что они могли сделать, я знаком из Динва Майшад, это огрызаться. Вот у них не было никакой концепции своей. Вот они, Большинство статей, газеты, журнала Динвамаешад это ответ на что-то. Ответ на статью, ответ на, на другую какую-то выходку. Они не, с, не сформулировали свою идею, что они хотят. Были, конечно, рисоля. Да? Были рисоля, которые, в том числе, там, марджани, которые против марджани были, против произведения Марджани. Это, это сильные, да, достаточно толстые ä, книжки, но как бы. И сам ошибки переводят. Мы хотя бы прочитали бы и увидели, да? То есть, все А что, за что они его критиковали? В издательстве Иман были выпущены, я думаю, что не меньше десяти произведений академистов, таких небольших брошюрок. И да, и да. Метода, да, И по них, в принципе, по ним можно примерно представить, что это представляло собой. Вот. вот смотрите, например. Вот Марджани говорит, например, мир конечен. Они говорят: нет, мир не конечен, не конечен. Не конечен. А это, это, понимаете, вот все их произведения, даже вот эти, ну, это... Они это... спорят с ним, так это и для них есть нормально. Конечно, они возражают ему. Ну, у, а, кроме этого у них ничего нет. Как вот, как вот ребенок, который, например, обиделся на папу. И вот он говорит... Но, мне кажется, ну... знаете, вы сейчас сами вот, э, в ловушку попали. С Какой? одной стороны вы говорите о том, что я против разделения, но в то же время вы становитесь... Ну, что, стол... давайте, давайте, знаете как? Ну, мы вот эту проблему, вот этой интеллектуальной конструкции джадидизм-кадемизм уже не первый раз обсуждали, потому что это скорее какая-то такая интеллектуальная конструкция, которая на самом деле не очень дает нам ну, такой инструментарий, позволяющий учесть все особенности и тонкости, потому что вот совершенно справедливо и у академистов и джадидов можно найти элементы и совершенно противоречие, да, их там традиционно признанным представлением там, о джадидизме и есть Все-таки общественно интеллектуальный процесс это очень сложная диалектическая такая э, ситуация, где идет обмен идеями, взглядами и так далее, а по сути вот джадидизм, я согласен, он с Данилем Рустамовичем, джадидизм смог сформули -сформули сформулировать некую концепцию, но в первую очередь идея культ прогресса, как ее вот Айдар Закиров назвал. Да? Вот культ прогресса, который был вообще популярен везде среди левых, правых джадидов и так далее. И здесь джадиды сыграли очень хорошо, и они остались вот так впечатались, да? как ну, прогрессисты или академисты как-то действительно без своей какой-то некой программы остались в стороне. И совершенно правильно, и э, мы, мы об этом говорили, что академические произведения почему-то, они действительно существуют, много, но они пока что остались как-то вне современного академического интереса. Это действительно так. Да? Э, к сожалению, это, ну, это факт. Я думаю, Даня Русланович тоже с этим согласится. Я соглашусь, но я считаю, что э, по, праву, по праву, к сожалению, то есть не нужно тут тоже э, эти, эти вещи из, излишне. Э, Поднимать, то есть, э, по сути, Ибрагим Мараш хотел написать, вот он э, написал книгу там, «Обновление в тюркский мир», он хотел написать э, консервативное течение, но он не смог найти материал. Вот просто желание у всех есть, но концептуально найти вот это вот, где все-таки вот какое-то ядро, кроме, кроме каких-то вот схоластических, каких-то средневековых вот этих вот каких-то утверждений, а, а никто не может его найти». А если мы переведем то, что мы имеем, получится, что ну, действительно это бедность, мировоззрение. Мы же не хотим дискредитировать тем самым. То есть а, а, распространяя их взгляды, мы не хотим показать, что все правильно, джидидизм по праву победил. Что тут не, ничего и нет, по сути дела. И вот изучая наследие, я вот, к сожалению, вот я не нашел. Вот, я, я хочу, конечно, посвятить... Есть в газете «Един вам на арабском языке много статей, а, вот... Дин Мухаммедович Мухаммедов. Он был действительно очень, очень печатаемым автором, у него много своих книг. Вот. Конечно, я с Маджани его не могу сравнить, опять же, по весовым категориям, потому что все-таки это... Вот исходя из того, что я пока на русском языке, то есть я пока, скажу честно, не дошел до того, чтобы на арабском языке в дин Ва Майшат и, может, где-то еще прочитать на арабском языке его книги. Вот то, что есть на русском языке, пока это просто некая ответка. Это ответка на произведение Марджани. Причем ответка такая, что там «ты сам дурак», вот и все. Без особо глубокого, сильного обоснования. Я даже пытался найти в дин Ва Майшат статьи, связанные с какими-то ну, важными консервативными деятелями мировой, мировыми. Но их это не интересует. Вот понимаете, это просто узость мировоззрения. Я, я, я всегда наоборот, я хочу вот показать, что была сильная консервативная оппозиция интеллектуальная. Но я не могу ее найти, понимаете. Вот очень хотел бы, но не могу. Там тоже есть еще один такой Маази, Абдулла Маази, тоже очень интересный автор тоже не академистский автор, который здесь писал тоже, вот, наверное, вот после Дин Мухаммеда вот это второй автор, которого, которого вот можно поднять, вот. но они тоже по, но это несколько статей, то есть вот у него есть там одна рисаля и 5-6 статей. У Марджани вы знаете, да, выпустили, и это еще не все произведения, которые вы выпустили, вот зеленые книги издательства Хозур. то есть 6 томов издано, плюс еще есть там комментарии, шархи, э, тоже там 600, где-то 700 страниц, которые... Самое главное его сочинение, которое вообще не издали, и не, не понятно, почему, вот это его Феоталя Слав. А он его не сумел сдать при жизни, оно шеститомное, и сохранилось всего в рукописи. Я бы не назвал его главным произведением. Это просто список биографий. Причем биографии известных ученых, которые, в принципе, и так известны. Сейчас почему-то тренд, вот именно Вафид Таляслав изучает, где только не изучает. Говорят сам, а что там? Это, он, это просто взгляд его на известных деятелей исламских. Ну, вот для вас оно неинтересно. А для других интересно. Он написал же ну, Вот для меня это остается этот, загадкой. Давайте дадим все-таки а. то, что а, вот там еще есть. Вот еще Историю. Нет. Да, это. это <свят> мне, да, у меня вот еще такой вопрос, а как вот вопрос национального самосознания Тата входил в богословие? Да? Ну понятно, что Марджани здесь это ключевой. Как бы... а главный татарист. Да, да, да. Как, как это отражалось именно? Я имею в виду, не беру сейчас вот да. а именно в богословских интерпретациях и контекстах. Очень интересный вопрос, прямо вот в точку Марджани. Вот все говорят, главный татарист. Это, конечно, опять же вот взяли одну фразу, сказали: а кто ты, если не татарин? И все, Марджани стал именем его назвали Институт истории, где вообще ислам не изучается. Ну, вообще, это, это вот четко вот, советский стиль, как бы. Э, на самом деле, э, Марджани, э, дух его, это как раз создание национальное. На, нек, некое, то есть, точнее, вот опять же, вот продолжение. Помните, я говорил, что вот во всей исламской традиции татарской, главное это было вот, э, я, я кафер или я мусульманин. Как бы, вот, вот эта вот граница, как бы вот... Э, все-таки, э, если возможно, чтобы я вот э, как бы э, так, как я практикую, так как я, я верю, э, являюсь ли я мусульманином истинным. И вот для Маржани это тоже очень важно. Если Курсовик говорил о максимуме религии, он говорил, что все надо брать, все надо делать максимально, то для Маржани он выделяет минимум религии. Вот ты этого делаешь, и ты мусульманин. И э, основная вот у него главное произведение, я считаю, по объему, по крайней мере, и по высказанным мыслям, оно вообще не изучено. Хазама туль называется оно. И оно посвящено как раз тому, что э, важности... Ну, простыми словами скажу, он, конечно... То есть это 600 страниц э, о важности и о необходимости сохранения исламских обрядов, обычаев. То есть он говорит, что любые национальные обряды, обряды религиозные обряды исламские они не только имеют право на существование, они должны быть. То есть, вот, и он приводит религиозные доводы к этому. И здесь же в этом, в этом же приведены мнения о том, что в Коране есть метафоры. То есть, что понимать Коран, каждый народ, который исповедует ислам, может и должен по-своему. Вот это главная идея Марджани, которая вот для меня очень важна. И к национальному вопросу возвращаясь, его может быть, почему Курсавея или вот эти все товарищи, кто были дома в не так не поднимали тему? Потому что ведь национальное самосознание – это продукт индустриального общества. Они жили в разной эпохе. те еще жили в аграрном обществе. Ну, это понятно. Я другими словами просто, конечно, не выражаюсь. Дома в тоже были, например, Таджиди Мелчегол и вот этот Муслими. Они же все-таки себя к булгарам относили. Ну, как вот, спорт такой хороший, да? То есть вера... У них концепция с Но это же не национальная идентичность, это да, не связано это с этим. это не национальная, абсолютно, да. То есть я, я как раз хочу сказать, что Марджани, он создал все-таки основы для, вот в дальнейшем создания некой, некого национального понимания, национальной общности. Хотя он сам а, не говорил, что вот Татар, мы татары, там Татарстан, Знаешь, национальная знаете, государственность. Если они состоялись бы, то есть абсолютно Марджани никакой, как бы, его стали поднимать в советское время из-за одной фразы, вот и все. Марджани, самое важное, он, он, конечно, повлиял на всех последующих общественных деятелей, то есть тут как бы факт, и в, и в плане того, что у него учеников было очень много, и, там, и основатель Башкортостана у него, отец учился у Марджани очень у многих, Лично такие, прямо как суфийская преемственность, да, ученическая, напрямую личное общение. Но, но и сами взгляды марджи, они, конечно, они повлияли. Вот. Но, конечно, не, не, не так, вот, как Ренат Фейкович сказал про национальный строительство. То есть речь, речь не шла о суверенитете национальном, то есть речь шла просто о, о том, что в исламе есть национальности, есть национальная культура, язык. И, возможно, понимать Коран не буквально, а, возможно, понимать Коран э, истинно, э, вот э, его посыл, как бы. Вот это было, конечно, очень важно. Есть еще? Нет? Ну, все тогда, заканчиваем. Спасибо еще раз за внимание, мне было очень приятно.